Вот, меня Захаров Андрей Николаевич, я преподаватель одной из э, гимназий нашего города, преподаватель истории общества знания вот, уже более пяти лет, член Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии, секретарь Пушкинской районной организации. Вот, и партии уже почти почти 10 лет. Партия уже почти 10 лет. Вот, э, это для тех, кто не знает. Э, тема нашей сегодняшней. Э, Наша сегодняшней, сегодняшней встреча посвящена икору международной координации коммунистических, революционных партий и организаций. Вот. А конкретно той международной встречи, которая происходила в конце ноября 2017 года, недалеко от Дюссельдорфа. Итак, ответ Помимо общей встречи участникам конференции была дана возможность услышать, посмотреть концерт, подготовленный опять-таки членами ИКора. На самом деле это большая редкость, когда партия может, особенно в наших реалиях, российских. Партия может сама организовать такую международную конференцию, на которой бы собралось более тысячи человек, во-первых. Обеспечить проживание и прочее. Помимо вот. а все прочего, организовать концерт, снять большой зал. Вот. И опять-таки выстроить все выступление, не привлекая наемных артистов. Именно силами членов партии. Такое в российских реалиях, наверное, мы слабо себе можем представить. Когда театральная группа, которая собирается, песенные коллективы, и да все члены партии. Такое нам, опять-таки, проблематично представить в наших реалиях. Сам концерт, который был организован для делегатов, проходил через основную линию. Основной линией, заложенной в этот праздничный концерт, была то, что в основу, наверняка, ну, редко кто не читал роман «Горького мать», вот, все представляют революционные события 1905 года. Нищие рабочие семьи России. Это все показано, обыграно в концерте. Показана революция 1905 года. После этого перешли к событиям подавления революции 5 -го года. Реакция, Первая мировая война, все это отражено в концерте. После этого февральская революция, предательство со стороны буржуазии и далее приход к Великому Октябрю. Все это отражено в концерте, в песнях номерах, даже возвращение Ленина из Германии – тоже обыграно было в этом концерте и у немцев имеется даже своя песня про провоз 293, на котором возвращался, <связывая> возвращался Владимир Ильич Ленин. После этого все да, проходит у нас коллективизация, индустриализация, подъем страны из руин и далее все движется к тому, что вот Вторая мировая война, победа дух все и опять-таки 1956 год у Икора и особенности МЛПГ сразу стоит сказать основной упор идет на 1956 год который они считают который они считают поворотным вообще в судьбе социализма в СССР чем я скажу позже и там опять-таки героиня э, Горького Показано, где она уже идет по чиновникам. Один чиновник переправляет к следующему, тот к следующему. И так она обходит, и уже вся расстроенная. И, казалось бы, те завоевания, которые вот она достигла благодаря революции, они ушли практически в никуда. После этого было выступление Международной лиги женщин, которая имеется в Икоре в этой международной организации там женщины из Перу из Анголы, Андоры, из Кении со Шри-Ланки с Непала и с других стран это довольно большое представительство, особенно как вы видите этих женщин, допустим, из Перу в своих национальных костюмах и на самом деле за многими, за ними скрываются не просто мелкие организации, а Довольно-таки крупные представительства и борьба действительно за права женщин, поскольку те условия, в которых мы находимся, они по сравнению со многими странами, опять-таки, довольно хороши. Вот. Потом было приглашение всех делегатов на по одному делегату от страны на Основную сцену, и дальше каждый скандировал, все, и зал поддерживал. Интернационалы солидарите. Это основная лозунг Икора. Да здравствуйте, интернациональная солидарность. Сама организация ИКОР, которая проводила эту международную конференцию. Это не юридически закрепленной организации сама идея и возникла из идеи создания интернационал те кто были на международной конференции которая проходила в августе этого года у нас в ленинграде наверняка слышали из уст ряда выступающих о том что необходимо создать интернационал и так далее и тому подобное прошедшая встреча Солиднета в которой, солидно напомню, что это организация, в которую входит все коммунистические левые организации со всего мира большая часть их, около сотни организаций показала то, что создать Интернационал на данный на данном этапе времени практически невозможно ИКОР сделала в 2010 году шаг к созданию интернационала чего мы пока что не можем реализовать на самом деле даже ИКОР говорит о том что интернационал мы создать не можем наверняка многие думают о том что да, действительно как мы можем построить социализм, если мы не развернемся на весь мир. Потому что, опять-таки, мы получим то же самое, что было в СССР, когда, в том числе и внешнее давление, у нас задает социализм в этой стране. И внутренние, и внешние причины. И Курс делал шаг к созданию интернационала. Потому что мы помним с вами, что еще Владимир Ильич Ленин говорил о международном характере социалистической революции. Только в международном масштабе можно построить коммунизм. ИКУР сейчас, до последнего времени, насчитывала 49 организаций. Это крупные организации, как Непал, Южная Африка, Нидерланды. Так и мелкие организации или представительства на подобии Ирака. Я вот сейчас запущу, вот, кому интересно, посмотрите, здесь вот три брошюры, это на английском языке все, со Шри-Ланки, вот, Южная Африка, Российская-Ленинская, и Нидерланды. Ну, Россию можно посмотреть, когда будете выходить, там газеты у нас лежат. И входим в укор. Да. Ну, тем не менее. Входите в укор, да? А, нет, в укор нет. в Россию входит не группы, это Российская Мауистская партия, она многочисленная. А? Российская Мауистская а, партия. Да. А вторая Марксистко-Ленинская платформа тоже небольшая группа. Она имеет отношение Итак, будем Четыре континента. На Один которых из ее основателей представлен там. Икор. Икор представлен практически по всему миру. Если мы посмотрим с вами Соединенные Штаты Америки, Икор там есть. Представительство. Небольшая организация, но тем не менее она там есть. Южная Америка. Северная Америка, Африка, Австралия, Евразия. Везде есть представительство ИКОР. Что дает ИКОР? Зачем вообще она нужна? С одной стороны, мы думаем, что это формальная организация, куда мы записали всех, кого можно, и создали единую партию. С другой стороны... Мы смотрим на весь мир и реально понимаем, что противоречия, которые есть, допустим, в той же самой России, они есть и во всем мире. Какой основной принцип создания ИКОР? Основной принцип – революционный характер организации, анти направленность, поскольку очень сильно маоистское направление в ИКОРе. Вот. Мауистов, хаджаистов э, э, и прочих товарищей там давляющее большинство. Может, дашь небольшую справку? Про, там, если мало, то, наверное, все знают. То... Вот. Ну Кто не слышал э, про Энвера Ходжу? Э, это руководитель Албанской партии труда, э, которая выступила еще в 1956 году против доклада Хрущева, а дальше, в принципе, против всей политики Советского Союза и, по сути, порвала отношения и яростно критиковала позицию советского руководства, за что как раз-таки подвергалась некоторая опале со стороны советского руководства. Итак, и самая крупная организация которая входит в ИКОР и которая по сути проводила эту встречу это марксистская ленинская партия Германии марксистская ленинская партия Германии создала ИКОР для дискуссий они сами говорят о том что ИКОР это не единая партия не единая организация это площадка для дискуссий где мы можем высказать свои положение, которое мы считаем правильными, поспорить с людьми. И в едином диалоге мы придем к, к общей победе. Потому что только в международном масштабе можно построить социализм и коммунизм. Сама марксистская лининская партия Германии знакома нам уже довольно-таки продолжительное время. Первым ее руководителем и идейным вдохновителем был Вилли Дикут. Его книгу «Реставрация капитализма» в СССР видели и читали наверняка многие, но если не многие, то многие слышали наверняка о Вили Дикуте. Кто не слышал, скажу пару слов о нем. Вилли Дикут родился в 1904 году еще молодым, Парнем вступил в ряды коммунистической партии Германии В 1933 году избирался в один из муниципалитетов Но потом, мы знаем, что происходило в Германии Ему, как и ряду его товарищей, пришлось уйти в подполье Его поймали Он сидел в концлагере в 1944 году ему удалось бежать из концлагеря, И дальше он продолжил свою подпольную борьбу. Он постоянно критиковал позицию коммунистической партии Германии после 1956 года. Вот это основной переломный момент 1956 год развенчание культа личности Сталин, с которым выступает Хрущев, это такой краеугольный камень Веридик вот. э, подвергается давлению со стороны э, руководства коммунистической партии Германии. его исключают из партии за его критику и он создает э, союз рабочий союз рабочий из которого в 1982 году и родилась марксистская ленинская партия Германии основным теоретическим положением как я уже говорил является то что в 1956 году социализм в Советском Союзе потерпел крах все после 1956 года социализма в Советском Союзе не было но здесь мы можем с вами обратить внимание на то, что как в одночасье при смене руководства с одним выступлением в один год социализм может прекратить свое существование. Здесь мы наталкиваемся на идеалистическую позицию о том, что смена одного человека на другого приводит у нас к моментальному поражению социализма опять же странный э, достаточно постулат, когда да, мы, по сути, обожествляем одного человека и с ним связываем все построение социализма в СССР. Российская Коммунистическая Рабочая Партия не согласна как раз -таки, с Марксистской ленинской Партией Германии э, в этом э, постулате. Э, почему? Мы считаем, что в... В 1956 году пошел откат, который длился еще долго, э, довольно-таки продолжительное время. Поскольку э, в одночасье, как я уже говорил, невозможно было уничтожить социализм. Мы знаем, как соединительные реформы, ряд других э, изменений, которые двигали Советский Союз в сторону капитализма. Двигали. Но... Окончательное поражение социализма в СССР мы все же связываем с 1991 годом и с 1993 годом, когда была повержена и формальная сторона расстрела Верховного Совета в 1993 году. У МЛПГ в этом отношении более четкая, более стереотипная такая. Позиция о том, что в 1956 году, когда бюрократия взяла власть, и они об этом говорят постоянно, о том, что в 1956 году к власти в СССР пришел новый класс, под новым классом они именуют новую бюрократию. Но опять-таки мы с вами вспоминаем ленинское определение классов о том, что это отношение к производству прежде всего. После Велидикута долговременным руководителем являлся Штефан Эмби. Его работы наверняка многие видели, ну кто не видел, видят обложки сейчас. Так или иначе, я эти книжки посмотреть, пускаю тоже передам. Вот. Штефан Энгель, долговременный председатель, идейный руководитель Марксистской Ленинской партии Германии и по сей день, несмотря на то, что сейчас официальным руководителем является товарищ Габи, вот она как раз таки, вот. тем не менее, основным идейным руководителем Марксистской Ленинской партии Германии является по-прежнему Штефан Энгель. Он является и идейным руководителем в Икоре. Его основная теория это теория новоимпериалистических стран. То, что каждая страна, каждая страна на данном этапе является империалистической державой. Практически есть новые империалистические страны крупные. Есть Колонии. Но колонии не в том понимании, какими мы их представляем перед Первой мировой войной, когда у нас это видно. В своих работах Штефан Энгель говорит о том, что форма колоний изменилась. Сейчас колония является у нас не такой формальностью составляющая, как была до 1914 года. Там мы четко знали, какая страна, какой владеет. И на уроках истории наверняка разбирали. Здесь же у нас новые колонии – это экономическая зависимость. Экономическая зависимость от крупных стран. И в своих работах, вы наверняка, вот пока книжки будут ходить, Посмотрите, там по конкретным данным Штефан Энгель разбирает, какая страна, ну, не все страны он, конечно, берет, но большую часть стран, и разбирает зависимость, формы проявления этой зависимости. Вот, и показывает это все на конкретных примерах. По возрасту и в необходимости сменения кадровые перестановки, поскольку партии необходимо постоянно новая. новый дух, новые мысли, но при этом без кардинальных изменений, была избрана секретарем товарищ Габи Габи там длинная немецкая фамилия Шнейлер при МЛП марксистской партии Германии существует, говоря нашим языком, комсомол Ребель. Ребель в переводе с немецкого означает партизан. По самим по словам самих ребят из «Ребелия», «Комсомол» является более крупной организацией по количеству и членов, и, прежде всего, по количеству людей, более крупной организации, нежели марксистско-ленинская партия Германии. Это широкий фронт при партии. Широкий фронт, который занимается экологической борьбой, широкий фронт, который занимается, в том числе, культурными фестивалями, проводит музыкальные фестивали каждый год, имеет свою группу, у ряд товарищей, кто были на концерте, который проходил у нас 6 ноября этого года в Дворце культуры железнодорожников к столетию октября РКРП проводила, то в конце как раз ребята из Зарибеля выступали на нашем концерте. Это непривычные нашему уку, стандартные, зачастую зоныевные песни, под которые молодежь не всегда потянется под старые песни. Здесь у нас новый дух, омоложение, воспитание. Они проводят конференции, семинары, летние лагеря и многое-многое другое. Направлений для каждого найдется практически всегда. Замечу, что как в Рыбы, так и в МЛПГ дисциплина стоит на высоком уровне. Разговаривая с одним из товарищей, я говорю, задавал ему ряд вопросов И он говорит, ну как же, это партийное задание, я его должен сделать четко вот, От сих, до сих После каждого дня конференции они оставались и разбирали весь, весь прошедший день Весь будущий день, все по мелочам за каждым делегатом конференции были закреплены люди поскольку мне довелось приехать не заранее а уже на саму конференцию меня встречал человек уже заранее было прописано кто меня повезет дальше в гостиницу кто меня каким маршрутом там далее отправит обратно конференцию переводили на семь языков параллельный перевод опять-таки опять все силами членов марксистской ленинской партии Германии, а, при том что по количеству людей, по количеству, это не такая крупная организация, как, скажем, у нас там КПРФ, и а, по количеству членов она приблизительно сопоставима а, с РКРП, а, вот. По количеству членов, сопоставим приблизительно с РКРП, довольно-таки не крупная организация, но при этом с очень строгой дисциплиной. Большое количество молодежи, средний возраст, опора в рабочем классе. Члены МЛПГ возглавляют тот же союз горняков, шахтерские профсоюзы входят в них. И вот это влияние в рабочем классе, в том числе, оно ощутимо. Когда выступал, уже рассказывал об этой конференции, мне один из товарищей сказал, ну как же, это просто немецкая пунктуальность, это немецкая педантичность, это у них в характере просто. Но опять-таки вопрос. В характере всей нации, или это вопрос о том, кто такой член партии, какова его дисциплина, каково его партийное задание и ответственность перед партией, перед рабочим классом. Помимо рыбыля о котором уже говорил, у МЛПГ имеется в том числе и, говоря нашим языком, пионерская организация. Немного фотографий, но тем не менее. С 6 лет ребенка можно привести в организацию, которая называется Красные лисы. Красные лисы ⁇ это та организация, которая объединяет молодежь от 6 до 14 лет. А, Опять-таки вокруг Марксистской Ленинской партии Германии. В основном, конечно, это члены, дети членов партии. Конечно, понятно, что в основном, но тем не менее, и ряд беспартийных сочувствующих а тоже приводит в своих детей в организацию Красный Лис. А некоторые участия. И в пикетах за права детей бывает, что дети ходят. Но в основном это воспитание э, туристические походы, э, походы по музеям, э, сплочение коллектива. И общаясь с рядом э, товарищей из Рыбыля, э, они говорят о том, что а у нас многие состояли в красных лис. Опять-таки, насколько четко поставлена работа с 6 лет, идет воспитание. Воспитание в определенном идейном духе. При этом у себя мы практически не знаем случаев, когда существовавшая долгое время у нас пионерская организация, у нас в городе существовала пионерская организация. Мы не видели практически подобных примеров. Это были единичные примеры, когда уже из пионерии приходили в комсомол. Это довольно-таки редкий случай. Там же работа поставлена настолько четко, есть ответственность за эти направления. Люди, которые свободные от работы время, готовы уделять работе с подрастающим поколением. Вот. А еще что не сказал у МЛПГ как мы уже увидели есть такое интернациональное направление как икор но и в самой германии МЛПГ создала тоже международное объединение вот такой значочек как раз и членов этого интернационального объединения долгое время я думал о том, что же обозначает вот этот э, символ. Вы его наверняка видели. А вот здесь вот на плакате. Вот он. А, до Долгое. Но тем не менее. Вот. Узел там изображен. Узел разноцветный, что-то. Радугу напоминает. Честно говоря, когда задавал товарищи вопрос, что же это такое, у меня была, была мысль, что наверняка там ветер дует со стороны евро левых, которые там, в основном как главное направление ставят борьбу за права с меньшинств, и это как такое достижение ставят основное, и чуть не главное. Вот. Здесь же показано, зашифровано, что вот этот узел спайка, как кулак рот фронта, а цвета обозначают у нас то, что люди разных национальностей. Это как союз гастарбайтеров, говоря, на наше понимание в России. И этот а, союз, пускай сейчас он а, не такой многочисленный, а, несколько а, сотен человек, а, вот, а, которые являются официальными членами, а, созданы опять-таки при марксистской ленинской партии Германии. опять мы видим вот эти буферные организации, как, которые а, привлекают людей в... МЛПГ, комсомол, пионерская организация Красные лица. При этом, опять-таки, мы помним, что насколько четкая дисциплина и насколько разносторонняя деятельность. Музыкальные фестивали, чего мы себе практически представить не можем. Театр из членов партии и комсомола Группы переводчиков аппаратура для синхронного перевода с которой они приезжали в том числе сюда к нам в россию все это говорит нам о довольно-таки крупной э, поставленной работе опять-таки э, выпуск брошюр у себя в германии не только на немецком языке как мы бы выпускали у себя в россии э, на русском языке напечатали брошюру и все. Здесь литература на разных языках. Интернет-сайт, который поддерживается опять-таки на шести языках. Вот. Программа Марксистской Ленинской партии Германии тоже издана на русском языке, помимо английского, немецкого и ряд других языков, и опять-таки я пущу сейчас передам. внимание на оформление, э, э, книжку приятно держать в руках, вот. э, что не всегда можно сказать э, о том, что мы часто сталкиваемся с э, левой, левой коммунистической пропагандой у нас э, в России, когда листовка – это большой, большой текст э, формата А4, который… Человек написал по большей части для самого себя. И опять-таки регулярные выходы к проходным. У них все это отработано. У них практически за каждым предприятием закреплены люди. Теоретическое обучение. Но опять-таки в теоретическом обучении мы с вами видим то разночтение, которые имеют, допустим, РПРП с МЛПГ. Но, как сказал в свое время один наш уже покойный товарищ члена РПРП, Борис Михайлович Гунько, после того, как он посетил сначала турецких товарищей, потом опять-таки посетил МЛПГ еще в начале 90-х годов, а мы представляем, что в 90-е годы коммунистическое движение у нас в стране было более развито, нежели сейчас. Количественно. Профсоюз, забастовки. Мы не можем сейчас сказать с вами о том, что на данном этапе мы дотягиваем хотя бы до уровня развития коммунистического движения 90-х годов. Сейчас в России коммунистическое движение пока что находится в состоянии, когда оно пока что не идет в гору. Пока не идет в гору. Но тем не менее. Пока перспективы. Так вот, Борис Михайлович Гулько сказал такой мысль. Да, у партии могут быть теоретические ошибки. Но если она будет, если она действует... Эта партия стоит гораздо больше, чем та партия, у которой может быть абсолютно правильная программа. На каждой листовке прописано о диктатуре пролетариата, обо всем, все может быть прописано правильно. Но если эта партия не борется, если она не действует, такая партия постепенно умрет такая партия не сможет поднять рабочий класс, трудящихся на революцию. А если у партии имеются теоретические небольшие ошибки, но тем не менее она идет впереди рабочего движения, возглавляет его, борется и движется, значит на каком-то этапе, оглянувшись назад, она сможет посмотреть и увидеть свои ошибки, уже когда движение развито. Но мы видим у нас в стране, на примере крупной партии КПРФ, в еще с начала 90-х годов была создана а она полевела чуть-чуть с 90-х годов но мы знаем, чей заказ выполняет КПРФ выполняя заказ буржуазии здесь мы видим практически тупиковую ситуацию когда мы сталкивались с вами когда предлагали в ту же Государственную Думу выдвинуть хоть одного рабочего, борющегося, за место этого тогда друга Путина, генерала Черкесова. Выдвинули депутаты Госдумы от КПРФ. Вот. Да, Кстати, советую всем, у кого будет желание, время, возможность Зайти на сайт MLPG Там есть интересный раздел Он на русском языке доступен Но более я бы советовал обратить внимание на сайт Rebell У кого с английским языком хорошо, те спокойно сайт рыбы освоит. Он, движок там хороший. Приятно смотреть сайт. Но не только приятно, можно посмотреть о деятельности. Посмотреть на то, чтобы можно было бы использовать у себя в работе. Те же музыкальные фестивали. Те же летние лагеря, которые у нас, давайте, на примитивном уровне обычно если проводятся, но тем не менее их можно на более качественном уровне посмотреть по опыту взаимодействие с подрастающим поколением тоже музыкальные группы, опять-таки записи очень советую послушать для себя как раз там на сайте Рыбыль увидите группу вот в том числе солисты этой группы в переводе, которые по немецки не скажу, поскольку там немецкий сам не изучал, но в переводе означает промывка слуха. Промывка слуха от буржуазного сознания. Послушайте для себя просто и сравните с тем, что у нас обычно. Сравнение зачастую не в пользу России вот чудесно, у нас бы так мозги промывали, у вот. бы так промывали. Итак, ответственность. И вот он курс на мировую революцию. Можно говорить много о тех членских организациях, которые имеются в разных странах. Организации ИКО этого объединения. Каждая членская организация отчисляет часть своих взносов в Кор для того, чтобы вот эту международную деятельность поддерживать. Самое мощное движение из членских организаций Кор это движение в азиатских, африканских странах. Потому что там оно связано с борьбой за независимость. Тот же Непал, когда товарищи только в середине 2000-х годов свергли монархию. Но, тем не менее, новые причины. Страны с низким уровнем развития экономического показывают нам самое широкое движение. Вот. К сожалению, большинство материалов об этом движении либо не публикуется, к сожалению, вот, изучив это все, либо оно на английском, немецком, на языках арабских и других Поэтому изучать это очень трудно Но тем не менее Движение такое есть Объединение в икоры есть Тот же Уругвай Тот же Северный Курдистан Когда люди с оружием в руках идут отстаивать та, та же Южная Корея в Южной Корее э, организация не называется коммунистической, потому что коммунистическая идеология там запрещена. Но тем не менее, для себя они понимают. Ряд их товарищей э, сидел, э, сидел в тюрьмах, э, то, э, некоторые за, как раз за приверженность коммунистической идеологии, э, некоторые за то, что э, посещали Северную Корею, Опять-таки, за это тоже статья. Вот. Но, тем не менее, они не отступают. Один товарищ из Северного Курдистана, с которым довелось познакомиться, сейчас вот живет он в Германии. Потому что у себя на родине он приговорен к смертной казни. Ему приходится жить в Германии. Он бежал туда. Uh, у него сестра уже 10 uh, лет uh, сидит в тюрьме. И мать uh, порядка 15 лет тоже сидит в тюрьме. Uh, но, тем не менее, эти люди продолжают бороться. Uh, сравните наши условия, когда мы довольно-таки свободно можем проводить эдитацию, и те условия, когда... За пропаганду коммунистической идеологии, приверженность этой идеологии, убивают, сажают в тюрьмы. Вот этот товарищ из северного Курдистана его сначала пытали, выбили все зубы, вот там иглы под ногти загоняли. Но, тем не менее, вот такие условия, и сравним их с нашими условиями. Насколько вольготные условия? северный турция да. вот. и допустим те же товарищи из индии когда стоял вопрос о том чтобы отодвинуть англию от такого крупного владычества в индии они парализовали в свое время всю пе пеницин всю полицейскую систему в Индии. Каким образом? Крестьяне шли в города, проводили там сидящие забастовки, их хватали поначалу, митинги, вот это все, хватали, сажали в тюрьмы, но их шло такое количество этих людей, что тюрем не хватило. После этого этих людей. Стали вывозить за пределы э, э, столицы Индии. Э, да, э, вывозили за пределы, выкидывали в поле, а они босиком шли обратно. Таким образом организовывается борьба. Борьба даже ногами может организовываться. Таким образом, они добились проведения ряда реформ, в том числе улучшения положения сельскохозяйственных работников, запрещения ряда организаций английских, которые проводили довольно-таки жесткую эксплуатацию крестьянского труда в Индии. Вот примеры, каким образом можно бороться, даже без... Чего бы то ни было. Те, те же Южные Кореи. Под определенные моменты свою газету, так они выпускают ее порядка 20-30 тысяч экземпляров. Опять-таки, представляем размер Южной Кореи и представляем размер России. Приблизительно с неотличающимися тиражами. Вот. При этом под крупные какие-то события, они свою газету выпускают тиражом в миллион экземпляров. Опять-таки тоже скидываясь и на деньги членов партии. В основном рассказывал он об МЛПГ. Каким образом они... Получили штаб-квартиру. Штаб-квартира есть у ИКОР в Германии. Есть штаб-квартира у МЛПБ. Это большое трехэтажное здание. Опять-таки, откуда финансы? В этом здании располагалась гостиница, которая обанкротилась. Обанкротилась, Здание выставили на торги. Члены партии взяли кредиты на себя вот. И выкупили это здание. И купили это здание. А можем ли мы подобную ситуацию представить в России, наверное, во многом зависит от, от нас. От стоимости, от стоимости. А, э, и, да, и от нас, да. в том числе. Насколько вот мы, мы, мы, есть на кого равняться, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Есть в чем критиковать. Но тем не менее, такое движение к международной организации, международной координации, как ИКОР. Мы с вами видим ну, координация дискуссионная площадка. Дискуссионная площадка, на которой можно выражать свою позицию, свою позицию, отличающуюся, возможно, от мнения некоторых других партий и организаций, но тем не менее движущихся в одну сторону к социализму через революционный путь, через борьбу с оппортунизмом, как троянским конем коммунистического движения. Это все мы видим с вами на конкретных примерах. То, что мы можем, то, что есть на кого равняться. Ну и выводы делаем, наверное, во многом для себя. На этом я бы хотел закончить свое выступление. Вопросы. Да, и Вот ты упомянул, что Вилли <отверждаю> утверждал, якобы социализма 56-го года в СССР не было, до 56-го, соответственно, естественно, он Как да. он это обосновывал? Да. Как он анализировал структуру экономики, структуру собственности, политические стройки? Да. А, он, прежде всего, апеллировал к основному к докладу Хрущева то что линия Хрущева победила на 56 съезде после этого уже в 61 году отказ от диктатуры пролетариата это все он описывает и прежде всего отталкивается от того 56 -го года то что на этом съезде победил класс бюрократии вот она новая бюрократия, которая победила. Глубоких экономических анализов там не встречается. Там идеалистическая позиция. Прошу прощения. Да. А под бюрократией он понимает новый класс капиталистов, который но новый класс капиталистов, которые э, сидели внутри советского общества, по сути, руководили им, э, но... Э, Явно все это стало вот только в перестройку в 1991 году, когда эти же самые капиталисты, ну как мы знаем и на примере директор, директоров многих заводов, когда те же самые директора в перестройку эти заводы сделали... И не и прошло и сорока да. лет, как они получили в собственность. Да, получили в собственность. Вот. Куду Бежозник был. Вот, кстати, по этому поводу, вот брошюра сейчас вот проходила по рукам да, о новомперистических странах. А, я как бы его тоже поизучил там с карандашом. И интересный момент как раз по 91-му году, да, то есть вот когда а, вот, Энгель он выводит тему о том, что а, сейчас вот дорастают новые империистические страны, типа Индия, да, там Бразилия, да. в том числе и Россия и так далее. Да, и Это... Но а, получается вот здесь как раз такой момент когда, то есть он говорит о том, что был спад в России, да, то есть произошел как бы, развод. Нелогично исходить из того, что если а, класс, и, сказать, уже сформировавшийся, буржуазный, да, то есть после 1956 -го года он вдруг сам отдает свои как бы, ресурсы да, то есть и уходит в как бы, ну, совершенно как бы, другое качество, да, то есть уже в так таком полу полуколониальном. Вот. После этого уже сейчас начинает формироваться как бы, новая империалистическая страна. Ну вот, поэтому мне это показалось несколько странным ну вот, а что касаемо вот российского империализма сегодняшнего, сразу что бы сказать да, на этот счет это на самом деле интересная тема и там конечно есть немало хороших данных на этот счет ну, вот. ну и кстати я хотел бы отослать кто ведь в курсе, да, то есть в свое время КСБ проводил тоже анализ российского империализма ну, статья уже довольно давняя, почти 10 лет ей, но тем не менее, актуальность она не потеряла да, то есть смысловую вот. Что да, действительно, сегодня российское государство, оно по сути свое является вот. вот И если кому интересна эта тематика, мимо брошюры Штефана Янгеля, в буквае в том же продается книга Александра Петровича Барышева ⁇ Приговор истории ⁇ Первая часть там... В основном... Нет, это член РКРП, к сожалению, не покойный, вот, да, который как раз-таки анализирует империалистическую структуру России, корпорации. Вот, и подробно по корпорациям идет. Угузайный еще по этому поводу. Да, очень... Вот, да, не О, да. вот э, я, конечно, уверен, что так и есть, вот. но я уточню. А, правда ли, что в ИКОР может вступать отдельная личность? И если да, то ну Допустим, просто нам как-то товарищ Сумбянти переводил их короткую, ну что-то вроде блиц такого. На сайте ИКОР имеется подробная программа на русском языке. Сайт ИКОР имеется весь на русском языке там можно подробно изучить программу вот. отдельный человек может вступать в ИКОР вот. там это индивидуальное членство например, со мной в номере жил товарищ из Ирана он там один, у него нет организации и вот он как раз-таки вот такой индивидуальный член вроде а там есть иранские организации да, а, но он Иран большой он, он с ними не совсем согласен а он должен выходит в город, да вы члены ЭКОР? нет, нет а, а нет, мы... это а вы тут? А, Да. А, тут вопрос дисциплины и, потому что одно дело личное решение, другое дело решение всей партии вот, потому что на данный момент мы пока ведем теоретическую дискуссию а, с товарищами из корр, и а, взаимодействуем в практической рове. в том числе, кому будет интересно в январе месяце между днем смерти Лейна и Карла Липпникта в Берлине будет демонстрация на которую как раз товарищи из Икора приглашают всех желающих вот, okay. И на такую демонстрацию можно поехать, самим посмотреть, пообщаться с людьми. Опять-таки, у кого позволяет финансы. Вопрос такой, как бы, я не знаю, я может пропустил рассказ. Интересно, в первую очередь, что-то ли ты узнал там, например, про те же самые организации Ирана, то есть как они действуют. Вот, да, потому что я помню, у нас как-то приходил к нам товарищ студент, да, то есть из Ирана, да, то есть, который здесь обучался, ну, вот, он как бы, явно выражал то есть, свои коммунистические взгляды, но, к сожалению, сказать, когда узнали, что он так сказать, таких левых взглядов, да, то есть его быстро очислили и отправился обратно в Иран. Вот, вопрос вот того, как, как вот они там действуют. И второй момент. Завели на него административку и департамент Ну вот, да. Но вот вопрос именно того, что э, просто там само как бы правительство Ирана, оно довольно, так сказать, жестко, да, то есть как бы проводится время. Жестко, поэтому там организации малочисленные, и они ведут такую полуподпольную. Работаю. Соответственно, у них Но есть полуподпольные или подпольные? А Есть официальная регистрации, допустим, как у, у нас вот Родфронт, широкая коалиция, которая имеет статус политической партии. Родфронт это не политическая партия, а как раз таки вот такое объединение. Вот, формальная вот, и которая по своему ли? уставу не коммунистическая организация с жесткой дисциплиной, дисциплиной. Вот, там имеются тоже вот, форм, такие формальные организации под вот, которых, которых есть политические структуры, не зарегистрированные, не зарегистрированные. А, например, да. тогда по Афганистану, в Афганистане у них, насколько я, я знаю, тоже есть течение, в Афганистане тоже? официально Компартия запрещена, да? то есть уголовная ответственность. Да. так же, даже, вон, как и южные корейцы и э, другие товарищи, которые... Вот, э, сидят, не боятся сидеть ну, вот, да. э, не, на некоторых товарищей вот как я приводил пример товарищей из северного Курдистана да, да, да, да, э, име... да, даже смертельный приговор да. вот, э, мать, сестра сидит но люди не сдаются а ведут борьбу вот. при этом опять-таки видим те условия в которых находятся а вот индийские или вот непальские организации, они вот участвовали в каких-то вооруженных да, столкновениях? Да, те же непальцы участвовали в вооруженных столкновениях вот, с оружием в руках, ну, да, Во время во время свержения монархии как раз -таки они тоже участвовали в свержении. Они вели партизанскую борьбу оружием в руках после свержения монархии они пошли на переговоры с правительством сложили оружие но сейчас по всей видимости они будут возвращаться к прежним форумам потому что нынешний строй, он не устанавливает. Заменить монархию на буржуазно-демократическую республику. Она цель коммунизма и рабочая правительность. А по Индии? По Индии не скажем. Да стадии есть последовательность реализации требствий. И там, и там, и в стадии. Так, еще вопросы есть? Ну тогда...